свежие выпуски обязательно подпишитесь на канал. Итак, март это у нас первый месяц весны, и он действительно даже и астрологически связан с переменами, поскольку у нас была такая тенденция предыдущие два месяца сильный акцент на знак Козерог, это знак, который себя любит затормаживать любые процессы, будто бы консервировать их максимально вот доводить до какого-то вот состояния такой определенности да, и мы могли вот в каких-то темах застревать в этот период. У вас козерог- это шестой дом, то есть вы могли быть сосредоточены на каких-то рутинных вопросах, вопросах связанных с вашим здоровьем и порой в мелочах вы могли теряться. Сейчас же, вот до 6 числа, будет период фокусировки максимальной на тех вопросах, которые вас волновали раньше. И эта фокусировка будет с той целью, чтобы вы приняли решение, сделали вывод, чтобы вы, скажем так, окончательный вердикт, точку поставили в этом вопросе. Поэтому можем говорить о том, что начало месяца подходит для того, чтобы... Повторно проходить обследование, делать диагностику вашего организма, для того, чтобы вот принимать решения с работой, связанные с рутинными вашими задачами, делами по дому. И после 6 числа Венера и Марс переходят в знак Водолея это ваш седьмой сектор. И... Водолей это знак воздушный, он связан в первую очередь с общением, идеями, мыслями, переговорами. И действительно возникает такое впечатление, что вы садитесь за стол переговоров. Это период, когда нужно вам учитывать для удачи в делах не только свою точку зрения, не только вот оставаться при своем мнении, но обязательно сохранять открытость к диалогу. Обязательно вот, э, коммуницировать, взаимодействовать с окружающими, э, прислушиваться к разным советам, разным мнениям, даже если поначалу вам кажется, что это не ваш вариант, и это не совсем откликается, но хотя бы выслушать стоит. И в принципе, вот март, он связан как раз-таки будто бы с выходом, вот в это поле общения и настоящего взаимодействия с окружающими, это будет, скажем так, давать почву для положительных изменений в вашей жизни. 2 числа будет новолуние в рыбах, в вашем восьмом секторе. Это сектор преобразования, а также семейных ценностей и финансов. И в целом у вас идет на протяжении всей весны акцент на восьмой дом, в том числе благодаря соединению Юпитера и Нептуна, которое будет влезять на нас всех с марта по май месяц. И это период, когда вы можете быть максимально сосредоточены на теме финансов. Это может быть период получения наследства, покупки э, жилья, это может быть период инвестиций в что-то крупное, период больших трат. Но в целом важно подходить с умом к любым финансовым решениям. Это должно быть решение взвешенное, и вы должны находиться в согласии с собой. То есть это не то решение, которое вы принимаете под воздействием какого-то человека, или вот когда вас кто-то переубеждает, да, и вы под конец уже соглашаетесь. То есть... Да, вам нужно быть в диалоге с другими, вам нужно будет что-то обсуждать, но тем не менее нужно сохранять вот это внутреннее равновесие и все-таки не противоречить самому себе в марте месяца. Да и в принципе эта тенденция, повторюсь, будет до мая. К тому же в начале месяца будет соединение Меркурия и Сатурна. Это даст возможность найти... Вот баланс, приоритетность в вопросах финансов, это период, когда все-таки рацио побеждает, когда вот нужно все прям взвешивать, анализировать, разложить по полочкам какой-то вопрос. Возможно, это даже какие-то длительные обсуждения, которые и не в один подход смогут реализоваться, когда нужно будет несколько раз с человеком встретиться для того, чтобы все-таки добиться вот э, конечной цели вашей. С 3 по 6 число за счет соединения Венеры, Марса и Плутона могут происходить такие кульминационные как раз моменты в работе, в здоровье. Э, это э, хорошее время для тех, кто хочет менять свои привычки. В том числе это может касаться вашего режима, питание, и это период, когда вот можно решиться на физическую активность. С 5 по 13 число Солнце будет в соединении с Нептуном и Юпитером. Это очень интересный период, который даст вам возможность будто бы открыть глаза на какие-то вещи, которые были вот рядом с вами, но вы на это не обращали внимание Это может касаться финансовой темы. Темы распределения семейного бюджета, ваших доходов, расходов. Это может касаться каких-то перемен, которые вот уже наступили, но вы как-то не принимали этот факт. Главное не переживать еще по пустякам, это тоже очень важный момент, поскольку у вас идет акцент на восьмой дом. И это так или иначе будет делать обстановку нестабильной внутри вашей семьи вы будете видеть эту нестабильность во внешнем мире, будете на этом фокусироваться. Это может быть и момент такой внутренней тревожности, и вам важно справляться со своими эмоциями и с вот этими состояниями для того, чтобы дела шли хорошо. С 10 по 27 число Меркурий будет в рыбах в вашем восьмом доме, и это период, когда есть высокая вероятность допустить ошибку в финансовых вопросах в бумажных делах будьте очень внимательны не решайте такие дела если вот вдруг вот именно в этот период это нужно сделать не решайте в один подход старайтесь дать себе время подумать взвесить все за и против разобраться в каком-то вопросе и только вот когда внутренне будете готовы принимайте решение не бойтесь затянуть в этот момент с принятием какого-то решения так как все-таки лучше затянуть, чем поспешить, это как раз таки вот то правило, которое подходит для вот конкретно этого периода. 17 числа будет э, аспект от Меркурия к Урану, это может дать спешку, либо вас кто-то будет подгонять, что вот нужно решить момент, либо будет пытаться врасплох вас застать, будьте внимательнее, так как есть вот риск э, допустить ошибку или даже потерять в финансах, поэтому... Я бы советовала вам серьезные переговоры на этот день не планировать. Но этот аспект краткосрочный, он действует только один день. 18 числа будет полнолуние в Деве, в вашем секторе финансов, личных денег. Это полнолуние, это своего рода итог. Вот Вы увидите свою прям ценность вот в каком-то деле, в каком-то процессе. Это момент извлечения прибыли. Кстати, полнолуние будет в аспекте к Плутону, поэтому речь может идти о больших деньгах, либо даже о больших переменах в вашей жизни, которые связаны с тем, как вы зарабатываете и куда вы тратите. С 21 по 23 число Меркурий будет в соединении с Нептуном и Юпитером. Это тоже период, который может принести ошибки в принятии решений, в финансовых делах. Я бы сказала, что это время неблагоприятное для покупки техники, вот каких-то точных подсчетов, для того, чтобы, скажем так, с бухгалтером взаимодействовать, для того, чтобы что-то вот оплачивать, делать денежные переводы. Этот период для вот такой точности явно не подойдет. Он может принести вот ошибки в финансовых вопросах. И, наконец, 28 числа будет соединение Венеры и Сатурна в седьмом доме. Это может дать э, вот охлаждение в личных э, отношениях, когда вы отстраняетесь от партнера, вы можете критицизм по отношению к нему проявлять, э, или даже может быть вот, э, какое-то решение в отношениях. А в то же время, если говорить о деловой стороне, жизни, то аспект хороший, он дает возможность начать долгосрочное сотрудничество, договориться на взаимовыгодных условиях. И в целом это такой трезвый взгляд на финансы, если говорить об именно о ситуациях, когда нужно вот распределить прибыль или обсудить, кто сколько должен внести в общее дело. Поэтому для работы аспект довольно-таки благоприятный. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.